Всем привет ребят, у микрофона снова Максим и сегодня я расскажу о новом и потенциально будущем обновлении CSGO и немного инфы о других играх и проектах, связанных с Valve. Перед началом не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! Как и ожидалось, вчера ночью разработчики выкатили обновление в честь мажора, а точнее говоря, добавили зрительский билет с челленджами, медальками, пиками и наборами наклеек. Забавно, что название этого обновления отсылает нас к началу второго half life а, который в русской локализации звучит как Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Сам билетик максимальной конфигурации стоит 2800 и в комплекте с ним вы получите всего лишь 3 жетона, которые можно обменять на сувенирные кейсы. Жетоны можно покупать и отдельно в неограниченном количестве, но чуть-чуть подороже, нежели в паке с пропуском, либо же получать их бесплатно, успешно выполняя задания. Ключевая особенность этого билетика заключается в том, что во-первых, как я и предполагал в прошлом видео, вернули наклейки для абсолютно всех игроков и команд прошедших отбор, и во-вторых добавили абсолютно новый тип наклеек с блестками, что интересно, их эффект очень визуально похож на наклейки котовицы 2014, которые стоят десятки тысяч долларов, так что будет искренне интересно посмотреть, как это нововведение повлияет на стоимость предметов у коллекционеров. На данный момент пользователи с русским регионом будут испытывать небольшие трудности с покупкой, но у меня есть отличная альтернатива.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 Кстати говоря о стикерах, как я и говорил в прошлом видео, я совместно с женой начал прорабатывать наклейки для участия в конкурсе на десятилетие кс буквально на днях мы опубликовали свою первую работу в виде бомба курицы, на английском это звучит немного прикольнее, так как есть небольшая игра слов типа C4, chicken 4. Опыт для меня был крайне полезный и увлекательный и я фактически два дня сидел безвылазно, чтобы адекватно конвертировать нарисованный арт в полноценную наклейку с бумажной, голографической и металлической вариацией что если хотите поддержать нашу идею, обязательно зайдите на страницу в воркшопе и пожмакайте по кнопочкам. Аква, модератор моего Телеграма и по совместительству очень крутой парнейша, подметил, что скины на агентов добавленных с операцией Riptide, подозрительно похожи на концепт арта CSGO, датированный аж 2011 годом. Особенно хорошо это заметно на аквалангисте и на гурили со шрамом на лице и слепым глазом. Если вы вдруг не знали, то на фоне успеха Team Fortress 2 косметическая одежда для игроков CSGO была запланирована еще задолго до релиза игры. К сожалению или счастью, идея была отложена в дальний ящик и была реализована только спустя 8 лет в виде агентов. Тем не менее, они все же решили вернуться к своим изначальным зарисовкам и, глядя на них, можно предположить, каких же агентов мы увидим в будущем. Помимо этого, не стоит отрицать возможность, что со временем они вернутся и к реализации концептов на отдельные элементы одежды по типу шапок, штанов, бренджилетов, цвет кожи, пол и прочие штуки, так как слоты на отдельной части тела полились в файлах игры до добавления агентов. На днях многие новостные сайты и паблики стали форсить новость, якобы Valve ищет русскоязычного монтажера для видео, что требует небольшого прояснения, так как новость не совсем корректная. Дело в том, что актуальный список вакансий Valve регулярно обновляется и пополняется на официальном сайте Valve Software судя по веб-архиву вакансия видеомонтажера с знанием русского языка висит там как минимум с начала января то есть она по сути не очень-то и новая весь этот ажиотаж начался из-за сайта по поиску вакансий hitmaker.net где неделю назад появились или обновились аж 32 вакансии в этом списке есть и разработчики для античита и левел дизайнеры и инженеры и психологи и много кто еще мне кажется что либо кто-то из Valve просто под подтвердил актуальность этих вакансий, либо сайт автоматически парсит официальные источники раз в определенный период времени. Вот и все, никаких тайных смыслов. Ричард Гелдрейх, бывший сотрудник компании, прокомментировал у себя в Твиттере ужасную систему бонусов, которая мешает нормальному рабочему процессу и подготовке проектов и игрового контента к релизу. По его словам, для многих сотрудников единственный смысл работать в компании это годовой бонус, который в теории может достигать аж семизначных цифр. Ради этих денег они готовы строить козни своим коллегам, ставить их в проигрышное положение, специально усложнять работу или вообще ломать работу системы с целью получения дополнительных бонусов. Действующие сотрудники тщательно мониторят процесс найма новых людей, чтобы избежать появления потенциальных сильных конкурентов, что в целом формирует такую токсичную и очень напряженную среду для нормальной работы. Справедливости ради, Ричард работал в Valve уже более 10 лет назад и по его информации, за это время ситуация немного улучшилась. Ну и помимо критики, он подметил, что Valve, а точнее Гейб довольно часто помогал другим компаниям в игровой индустрии, когда они находились в тяжелых ситуациях и им была нужна финансовая поддержка. Ну и раз мы заговорили про токсичную среду задержки и невыполнение обещаний, то спустя два года Valve наконец-то продолжили работу над инструментарием для Half- life Алекс. Для тех кто вдруг не знает, изначальные тулзы для разработчиков модов выкатили в урезанном виде из с кучей багов, хоть изначально обещали обратное. Два года прошло и ничего не изменилось. И уже никто не ждал, но наконец-то, спустя два года, то есть неделю назад, в закрытой нестабильной ветке выпустили пару обновлений. По словам мододела под ником Cementstairs, это все произошло благодаря тому, что он собрал разный фидбэк или баги от разных участников комьюнити и направил список необходимых изменений напрямую в Valve. Так что в ближайшее время стоит ждать небольшое, но очень важное обновление для Half-Life. Алекс. Важно подметить, что сама по себе эта новость не очень-то и важная. Но если разработчики подтянут и трассу движка второго Source до актуальной версии, мы вполне сможем увидеть новые сливы переноса CS:GO и будущих игр Valve на Source. 2. Независимый коллектив No Clip обликовал целый час геймплея отмененного четвертого эпизода для Half-Life 2. Для тех, кто вдруг не в курсе, во время разработки трех эпизодов для оригинальной игры Valve поручили создание спин в серии сторонним студиям, так же как это было с Opposing Force и Blue Shift. Четвертый эпизод был делегирован французской студии Arkane, создателем серии игр Dishonored и Ray. Действия игры происходили от лица Эдриана Шепарда, который каким-то образом оказался в Рейвенхолме. При создании этой игры студия сильно вдохновлялась фильмом 28 дней спустя. В процессе игры выясняется, что отец Григорий проводил не очень-то удачные эксперименты с целью нахождения эликсира от укусов и яда хэд-крабов. В результате этих экспериментов Ревенхолм наполнили мутировавшие люди без контролирующих их хедкрабов. Новый вид зомби стал намного сильнее, быстрее и умнее. Помимо людей, эксперименты проводились и над прочими животными вроде обезьян, которые также становились более агрессивными и приобретали всевозможные мутации. В процессе прохождения мы узнаем, что отец Григорий не боялся тестировать свои наработки на собственном теле и со временем игрок наблюдает, как Григорий сам постепенно превращается в настоящего монстра. Ключевой геймплейной механикой является рукопашный бой огнестрельным оружием и физическое взаимодействие врагов с окружением. Экшен разбавляли динамическими пазлами, в основе которых лежало взаимодействие с электричеством и электрическими цепями при помощи гвоздемета, жидкостей и металлических предметов. Если вы хотите отдельное видео с разбором всей известной информации и геймплейных элементов, дайте знать об этом в комментариях. В честь десятилетия одной из моих самых любимых игр Skybound Games выпустили 16-минутную документалку, в которой даже для меня раскрыли интересные подробности. Оказывается, оригинальная The Walking Dead от Telltale Games планировалась как сюжетно-ориентированный спин-офф для Left 4 Dead. Оригинальная игра раскрывает события во вселенной довольно поверхностные, Разработчики хотели детальнее пройтись по истории всех персонажей и происхождении вируса. Переговоры с Valve, к сожалению, не закончились чем-то интересным, и разработчики просто стали искать альтернативные вселенные для своей игры. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказываю о внезапной утечке концепт артов Half-Life 3 и ранее невиданном прототипе ремейка карты Dust 2. И не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!